Добрый день! В общем-то, тесты лыж, которые вы видели в титрах, Близзарды универсальные. Что могу сказать про них? Ну, с очень спорными о них чувства после проезда на них. Почему? Потому что, как бы, вот, давайте а, конкретно. Это универсалы. То есть, вот я одеваю лыжи на ноги, я понимаю, что я одел универсалы, я понимаю, что, как бы, это лыжи для такого катания разностороннего, на разных уровнях, склонов, там подготовленности, в том числе там каких-то разбитых, там и так далее. В итоге, значит, что я получаю, когда я еду на этих лыжах, на этих лыжах я получаю очень хороший, мощный, стабильный, резкий такой, острый, четкий, ровный, большой поворот, резанный карвинг, хорошего, стабильного, длинного поворота на скорости. Лыжи включаются на скорости, требуют скорости. Без скорости работают неохотно, вообще не хотят. Малый поворот вообще его просто там нет. Ну, как бы, только с боковым проскальзыванием, только в стиле классики. В общем-то, хорошая кладка контов, хорошая стабильность. В итоге, не очень понимаю, зачем такие лыжи, в принципе, нужны. Потому что для тех, кто готов мочалить на такой скорости, ну, в общем-то, как бы, можно просто брать гиганты. С нормальной узкой талии, и нормальной карфой фигачить, как бы, получая при этом полный фанк. И полную отдачу, которой, кстати, у этих лыж нету практически вообще То есть вся их прелесть – это некая рельсовая стабильность То есть они входят в эту дугу и фигачат ее очень стабильно, очень ровно, четко Вот по дуге к ним вообще вопросов нет Ну дуга радиусов метров так 18-20 А в остальном все нормально Вот если вы как бы готовы заложить лыжи в такую дугу, то отлично Uh, непонятно, я не понял, зачем так решили Наталья вообще. Мне не ясно. В принципе, я не могу сказать, что при их жесткости торсионки, у них как-то что-то с этим как-то там вот случилось, что-то стало плохо. Но не понимаю, зачем. Просто зачем при такой жесткости они вот ну никак вот не приходили, ничего не стало. Только нормально лыжи для гиганта, но без отдачи задушенные, при при -притушенные, все. В общем, вот такие вот спорные чувства. То есть вроде как бы лыжи хорошие на длинной дуге, а на короткой плохие. Вроде как бы стабильные на скорости, но только на скорости. А универсальные, ну как бы вроде ну, при этом универсальности никакой нет. Ну, а есть такой класс номинальный, называется экспертно-универсальные лыжи. Вот я бы их отнес туда. То есть вроде как бы лыжи не для новичков, но при этом они как бы вроде и универсальные. Зачем они такие вообще нужны? Непонятно. То есть, ну, как бы, я ставлюсь на место эксперта, да, и я понимаю, что, ну, как бы, я тогда либо уже гигант, обычный ГС-лыжи какие-то, рейс-карвинг, да, с хорошим мочилом, либо какой-то уже совсем универсальный, типа, там, вообще полу лыжи, и тогда я могу кататься везде. Но вот это вот ни шила, ни мыла, ни рыба, ни мясо, такой, типа, переходный карвинг, переходный куда? Это уход от карвинга или приход во фрирайд? Да ни того, ни другого нет. И с карвингом не распрощались, в общем-то, и бокового проскаивания как бы так, такого мощного как бы нет, ну чисто такой вот классика с добавленным карвингом и с широкой талией для проходимости, при этом с затупленным носом прижатым, который в общем-то этой проходимость тоже сжирает в общем я что-то вот не могу вот сейчас еду, думаю, ничего не могу про них четко как-то их классифицировать, в общем не буду на это тратить время, в принципе как бы в общем-то описал, пойду возьму следующего. Не пропустить, подписывайся на канал на соцсети, все на сайте, все новости на форуме вопросов Встретимся на стволе. Пока.